Всем Добрый вечер! Сегодня у меня будет одна из обещанных диагностик, которые я обещала провести тем, кто согласится, что эти диагностики будут сниматься на видео и выставляться в ютубе на моем канале. Набрались такие желающие, скажем так, поэтому у меня есть... На сегодняшний день несколько диагностик я постепенно буду их выкладывать. но сейчас хотела бы а, поговорить немножко о запросах. А, вот понимаете люди не понимают что такое диагностика, не понимают что такое запрос, как составлять правильно вопрос к Таро. вот а, не хочу никого не обидеть и не скажу кто это, да, человек, но вот спрашивает, например, какие у меня кармические задачи. Ребята, к таро вопрос по кармическим задачам мы не задаем. Кармические задачи у нас решают астрологи. Таро мы смотрим энергетическое поле человека, его целостность, насколько он гармоничен в первую очередь. И если таро показывает какие-то отклонения, то тогда уже предлагаем какое-то решение этой задачи. Вот на сегодня у меня есть одна диагностика. Назовем ее Мария, эту женщину, потому что я обещала имел не называть. Значит, она занимается, вернее, у нее есть способности эзотерического плана, но при этом она как бы ими не пользуется. Одно время она занималась этим, потом она перестала этим заниматься, и вот сейчас ее стали беспокоить возможные сны, какие-то неприятные и ощущение такое, что по ее словам, что не все чисто, как говорится, да, простыми словами, не все чисто. И поэтому я делаю для этой женщины диагностику. Для диагностики у меня существует несколько методов, то есть я за одну диагностику я использую несколько методов. Один из этих методов называется Расклад пентаграммы. Я его не буду выкладывать целиком, потому что я его преподаю на курсах, но увидеть, как это делается, вы сможете. Итак, начнем. Что могу сказать? По раскладу пентаграмма он очень специфичный. Позиции я вам тут не оглашаю, но смысл в том, что до этого из колоды убирается несколько карт. И без этих нескольких карт делается вот этот вот диагностический расклад пентаграммы. Что он нам показывает? На этом раскладе мы можем увидеть, есть ли родовой негатив у этого человека, или какие-то родовые, наоборот, бонусы, да, которые он получил от предков. Как он социально, скажем так, адаптирует, общается с мужчинами или с женщинами, то есть в социуме, как он себя проявляет, нет ли проблем в социуме, нет ли подключек энергетических, именно в эмпирических, когда один человек подключается к другому использует его исключительно как пищу для себя. Да? И также здесь, в этом раскладе, мы видим, эгрегориальные подключки. По поводу эгрегоров и что это такое и с чем это едят, что называется, да и есть отдельное видео, вы можете посмотреть на моем канале. Но что я хочу здесь вам показать и рассказать диагностики Вот у этого человека есть а, а, в его поле внедрение, скажем так. И это внедрение... А, Бывает порчи, а бывает такое слово, как самопорча. Что такое самопорча? Самопорча – это когда человек влезает пальцем в розетку и получает током. также да? Также и в энергетике человек залез туда, куда ему не нужно было. Вернее, он-то залез, но правил, как себя там вести, он не знает. И поэтому он мог, в данном случае наша клиентка, да, клиент Мария, она случайно подцепила, что называется, себе неприятности. Во-первых, у нее есть отточный канал. У нее есть человек, который плотно сидит на ее энергетике. То есть, либо это специально сделано, это надо смотреть по диагностике. Я сказала, что я несколько видов использую диагностики. То ли это специально сделанный канал, то ли это канал родственника, бывает иногда родственники, сидят друг у друга на шее да, и высасывают все силы. Вот. но вообще женщина сильная, очень такая структурированная, владеет информацией, легко может ее перерабатывать, довольно-таки умеет рассмотреть причинно-следственные связи, так скажем. Но сейчас зажала себя и впустила себя в какую-то вот такую колею жесткую, которые, по ее мнению, вот ее способности ей мешают в жизни. И она решила, нет, я не буду этим заниматься, я буду, значит, вот правильную вести жизнь, да, такую, как положено, как все люди, все люди как люди, да, и я хочу быть такая, как все люди. Вот. Но это зажимает человека, это не дает человеку развиваться, и от этого и биополе страдает, и может даже спуститься на физику какие-то неприятности в этом случае. Поэтому я могу сказать, что вот этот расклад, он нам дает одну из первых. Это такая диагностика, я не могу сказать, что она поверхностная, это будет неправильно. Это хорошая диагностика, не поверхностная. Но тем не менее, это только первый слой. Вот поскольку сейчас я увидела, что у этой женщины самопорча, я буду работать другими методами диагностики, я смогу выяснить, откуда эта самопорча, как ее снимать, каким образом работать. И вот этот данный расклад пентаграмма может научиться каждый делать человек. Для чего он нужен, чем он так важен и почему он так ценен. Дело все в том, что не все люди обладают ясновидением, да? или там сновидениями могут получать информацию, кто как получает информацию, но не все люди владеют этими техниками, или не всем дано это от рождения. Так вот, карты Таро и являются тем самым связующим звеном, которое свяжет человека простого обычного, который хочет развиваться, который хочет а, держать а, руку на пульсе своей жизни, контролировать свою жизнь, а, быть а, осознанным. Вот карты Таро как раз дают такую возможность. И для этого не нужно быть ясновидящим. Вот у нас существует инструмент под названием а, расклад пентаграмма. Его мы изучаем на первом курсе Таро Неофит. Он входит в программу. Дальнейшие способы диагностики, которые я буду здесь применять, уже входят во второй курс. Это называется «Тайная Таро», где мы с помощью Таро узнаем все, кто, что, где, когда, откуда, как сделано, откуда пришло, или это породу пришло, или это человек сам себе сделал, каким способом убирать. И также с помощью арканов Таро мы можем все это гармонизировать и привести в порядок. И для этого не нужно будет пользоваться своими личными энергетическими силами. Для этого нужно будет задействовать правильно силы стихий и силы именно органов Таро. Вот такая вот небольшая диагностика, обзор а, расклада пентаграмма, который я применяю в своей практике. Всем спасибо. Если вам понравилось видео, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте пальчик вверх. Всего доброго.